Добро, Добро пожаловать в виртуальную реальность. Я, Я ваша помощница и помогу и освоиться с управлением, расскажу, что вас ждет. Чтобы, Чтобы управлять поворотами тела, необходимо двигать головой. Вам доступны два пути. Слева вы найдете документальное отдел, отдел, где узнаете более подробную информацию о традиционном способе лоли рыбы народа кулюр. Право вы направитесь на лоли рыбы традиционным способом кулюр и на своем окате пройдете весь процесс. Чтобы попасть на указанные точки, используйте перемещение. Для этого зажмите кнопку «Телепорт» и укажите на то место, куда хотите переместиться, затем отпустите кнопку «Телепорт». Мы сейчас находимся в стенда, где подробно изложено про традиционный способ ловли рыбы народа рода История происхождения традиционного способа ловли рыбы Куйюр очень познавательна. Пожалуйста, укажите и выберите любое фото для ознакомления, или же вы можете пролистать и прочитать документацию. Мы сейчас находимся у куюра. Нажмите кнопку «Начать», чтобы переместиться на место ловли, и на собственном опыте пройти весь процесс ловли рыбы традиционным способом куюр. Приветствую! Я твой помощник по ловле рыбы куюра. Я объясню, как ловить рыбу данным способом. Все инструменты готовы. Они рядом, а не рядом с, тобой. с тобой. Итак, начнем. В первую очередь необходимо убрать снег. Возьми лопату. Возьмись второй рукой. И убирай снег. Молодец. Хорошо разработан Теперь надо разбить лед. Для этого шла пешня. Возьми шню, а рядом с тобой а Теперь. Разбей лед. Отлично. Теперь нужно убрать оставшийся лед. Возьмите что-то твоя льда. Собери оставшийся лед в каждом месте. Отлично. Теперь можно составить кую. Возьми кую. Теперь нужно покрутить куюр и начинать долго Старайся держать руку в и в Отлично! Теперь вытаскиваем ку Посмотрим, сколько рыб ты снова поймать. Для этого нужно поднести куюр юр в разное место,